Хайка можно объедки с пола подбирать. Ни стыда, ни совести у хозяев. Опять яблоко в одну харю трескает. Хозяин, ну поделись яблочком. Ну вот, опять шкурки от яблок достались. Такому милому пушистому щеночку яблочко пожалел. Не стыда не совести у хозяина. Пойду еще попробую попросить. Хозяин, ну не жалей яблочко для глупоглазого. Хоть шкурками делится, И то хорошо Не забудьте подписаться Иногда выкладываю что-то интересное Всего доброго, спасибо за внимание